Всем привет! Всем привет, друзья! Начинаю я сегодня свой блог. С утра встала и думаю, надо после вчерашней уборки сегодня компот сварить. Потом, А то у меня это испортится ягоды. Жалко же. Они поспели уже. Все хорошо. Банки промыты. Все разложила. Сейчас я вам покажу. Вот у меня так 4 8 12 12 банок у меня компот банки сливы я разложила по полбанки так как у меня дети очень любят зимой кушать ягоды слив много и думаю пускай вот по банки будут Буду сейчас раскладывать сахар. Сахар, естественно, чуть побольше буду ложить. Ну, сливы сладкие, вкусные. И сварю сейчас эти компотики. Вон, детям промыла сливы. Ну, они уже объелись этих слив. Вот. Короче, поставила две кастрюли воды. Вот здесь вода. И вот здесь вода. Это на компот. Сейчас раскидаю все у меня остается еще полтора ведра слив но они еще пока краснеют не такие уж красные я их пущу на варенье и на варенье и морозилку положим не сказали морозилку на положить еще. очень говорят хорошо получается так что да кстати последние банки вот Последние банки, которые у нас были в двух подвалах. Дима принес отсюда, снизу, с нашего. И в ту квартиру бегал. Все, говорит, мам, последние банки. Я говорю, надо э, до моей мамки сходить на квартиру. Там у нее полно банок. Не знаю, остались нет. <клёх> Короче, забрать. Если у меня... Э, э, э -э -э -э -э. Столько яблоки, и столько слив. Мне надо будет или закупиться банки, или закупаться банками, или что. Потому что нету банок. Все, друзья, нету. Все израсходовала. Так что вот так вот. Надеюсь, сегодня пойдем в огород. Надо поросенку варить, помидоры выбирать. Детей заберу с собой. Пускай помогают мне. Так что сейчас буду раскидывать сахарок сюда. Естественно, этой кастрюльки мало будет. Я буду ее ложить по такой кружке полторы, наверное, может две. Ну это я на вкус. Много я не вожу, вы знаете. Кружечку надо взять. Начинаем. Почему-то вот я сколько замечаю, я все время начинаю с середины. Не с края ничего, а середину. Вот такой я человек интересный. Не люблю я с края начинать. Ну, выходит у меня чуть около двух стаканов Наверное. Я сахар будет кидать ну вот друзья приготовила я кипяток все он отстоялся и в другой кастрюле сейчас буду заливать компотик раскидала сахар залью закатаю банки и поставлю под шубу то есть под куртки, чтобы они стояли до следующего дня ну до полного остывания вот так вот. Компуты готовы. У меня мужики солят сальцо. Нет. Да, да, говорит папа. Нет. Я очень люблю, Нет. когда Андрей солит сало. Давид у нас чистит чеснок. Чесночок. Это мы мелкий, помните, я говорила, мелочные еду. Вот на еду мы его пускаем. На салаты, на ну, вот на это все. И... Сальцо. Обожаю. От на рынке, которое купили. Поставил суп. Щи буду варить. Щи. Щи. Щи. щи. Да. Вечер. Там, прям настоящий щи. Щи прям настоящий. Брикет получается. Брикет? М -м. Вообще, Андрей у нас очень вкусно солит. Мне так нравится. Да, папа? Мне как? Нравится. Да. нравится. Нет, батя научил. Когда-то, когда-то хорошо было, да, с батчей? Да. Когда чему-то учил. Когда чему-то учил, да. Рыбалку, не Рыбалку не научил. Рыбалку не научил. И рыбаки. Мы, мы рыбаки. Зорин рыбак, я не рыбак. Зорина я люблю, и... когда клюет. Да, да. Не Зорина, а дедушка тебе. Ой, тебя дедушка. Борзел. Я просто случайно так сказала. Uh -huh. Вот дедушка увидит это видео и офигеет. Надо убрать. <laughs> вот. Удалю, удалю. Вот это сало. Андрей, короче, вот... Ну, знаешь, ты... Подожди, да я говорю пока. Ладно, все. Солим. Соли. Нарезаем так, солим. Uh -huh. Чеснок туда суем между этими прослойками. прослойками, да. Везде. Обязательно и по многу, да. Чем больше чеснока, тем лучше. Вот. Соль да? свою да. возьмет, чеснок ага. свой возьмет. А перец какой нужен? Красный обязательно. Обязательно красный. Черный на да, другой вкус Да-да, мне вот черным сало вообще не нравится, черным перцем. А красный такой, дерючий. свет такой прикольный. Да, еще цвет приятный прям такой. Mm -hmm. Это вот у тебя оно должно потом стоять как? под прессом. Под прессом. В кастрюлю накидаем, да, наверное? Или здесь mm -hmm. же, трехлитровую банку, банку поставим? Uh -huh. uh -huh. сверху постоянно. тарелку положим, да? И будет у нас сальцо солененькое, Это которое... Все я и мы потом а, Это сало будем на поле брать Если оно останется еще На поле-то мы еще не Если гузейка все не скушает Гузейка очень любит сальцо Особенно когда быстро По пути тоже обожаю Я не убираю прям С чесноком все это я, ну, лаврушку, естественно, я уже ну, сухой буду кушать. А то, что красный перец я не чищу, я прям его так ем. Очень вкусно. Лаврушка, а лаврушка лаврушка нужно... Чеснок пластинами режет Андрей. Меня. Лаврушка нужна. Это... Лаврушка нужна. Таким нужно да. пластинами. Угу. Такой вкус очень классный. Ой, вообще. Угу. Аж слюнки текут. Такой толстый слой сала, офигеть. Это, наверное, годовой этот поросенок. Потому что с полугода они Знаете, нет. Бетик? Наверное. На ну тебе вот... молоко. Да-да. Ты что-то быстро растет. Так нет, он у нас без молока уже не может. Поросенок офигел. Принесла, короче, ну на воде, думаю, сейчас кашу дам. Он так хрю-хрю чуть поглотал. И стоит, орет. Захожу, а у него хавчик полный. На, на, говорю тебе молока, молоко добавила, все слопануло, все абсолютно, подчастую. Вот смотрите, что, да, живой, ж, живность есть живность, даже она к еде приучается хороший. А, так красиво, так красиво. А, слышите, кот. Он, Андрей, солил, Я, друзья, да? даже знаете, вот Андрей солит, да. Вот, допустим, если он утром посолил, я уже вечером могу поесть. Может, такое быть, да. Это мама. <смех> Это мама, да. Могу вот так вот эту дольку вот так обрезать и сказать. Андрей, она уже засолилась? Андрей, такой не трогай, еще рано. Да нет, она вкусно, вкусно, говорю. Ну, на яреву, на Давид такой правда, что засолилась? Я говорю, да. <смех> Он пробует. Мама, ты ч ⁇ шлюнка пришла. Молоко сегодня козе напоили ее. Вот без куртки-то бегала, да, Позорчок? Я не хочу говорить. Я не падала. Ты не падала? Ну ты без куртки бегала. И без не куртки бегала. Вообще-то, да? Да. Угу. Соли не жалейте. А вот Соль не жалеете. Соль, салус выложен. Ты, ты чеснока, да? Вот этот рецепт у него хороший. Как вообще. Друзья, Друзья, не пожалеете. Очень вкусно. Угу. Ой, уже запах, уже уже оно засолилось, а? Да. Уже готово. Помогаю тебе иду. Ты мне помогаешь, да? Да. Все, с полчаса можно уже. Скажешь, Гузелька вообще обжорка. Я Ой, О, у меня проснулась, так пару побежала к ней. У нас девушка приехал. Привет вам всем говорит. Да.